Всем приветик, совет от ваших друзей, расклад, плюс индийский Будапассьянс. Посмотрим, какие будут советы. Какая совпадение я в первом ряду вверх, не увидела. Смотрим дальше. А вот Название инструмент. Так. так, смотрим. Первый ряд. Вот верхний. Так, совпадение есть. Теперь первый со вторым рядом смотрим. Так. Второй и третий ряд. И четвертый ряд. Вот так сейчас подвину. Так. Совпадение я тоже не увидела. Есть только вот первый пятый. Смотрите, вот. Совпадение. Ладно, давайте приступим. Так. Первый ряд. Первый ряд. Совпадение я не увидела. Так, ладно, второй ряд. Вот, музыкальный инструмент. Ситар. Музыкальный инструмент. Ситар. Музыкальный инструмент ⁇ изменение в жизни. Ваши друзья хотят дать вам совет, чтобы вы изменили свою жизнь в лучшую сторону. Новое увлечение, хобби, чтобы у вас было. Дает вам совет. Так, смотрю, что тут еще. Совпадение. Угу. Так, третий ряд. Видите, Ну вот первый пятый есть, смотрите. Совпадение вот. Сейчас. Польще вот. я не увидела совпадение. Так, Кришна. Любящий друг. Друзья хотят вам передать совет, что у вас есть любящие друзья. А вот смотрите, коровка. И вот еще цветочка. Сейчас. Вот так. И вот так. Так, корова. Удачи в жизни. Друзья, хотят вам передать совет, что у вас будет удача в жизни. Вы помогали своим друзьям. Вы, вот, друзья, теперь дарят вам удачу в жизни. Хотят, чтобы у вас все было хорошо. Так, смотрим теперь. Может, смотрели третий ряд? Сейчас больше ничего нет. Потом вот начали смотреть. Четвертый. Да, давайте тогда. Еще раз третий ряд посмотрим. И потом уже четвертый ряд. Так, вроде... Вроде нету, так ладно. Четвертый ряд вот смотрели чашек кемал смотрим статую видите цветка красивая статуя так, потом, да? вроде было так. наверное так было ладно не буду я уже переворачивать пусть будет так чаша Мал, вот это приглашение в гости друзья хотят чтобы вы их пригласили в гости также друзья приглашают к себе в гости поболтать посмеяться весело время привести вроде все совпадение больше не увидела давайте Подведем итоги, посчитаем, сколько всего подсказок. Первый ряд не увидела, вот, музыкальный инструмент раз. Так. Вот два, три, четыре. Четыре. Четыре совета. Друзья хотят, чтобы у вас все было хорошо. Четыре совета. Если вдруг нужна будет поддержка, совет или помощь, вы можете обращаться к своим друзьям. Так, кстати, можно и проверить. Друзья, вам помогут или нет? Бывает, что друзья, те, которые любят принимать вашу помощь, ваши советы, вашу поддержку, а сами могут не оказывать, то есть говорить мало времени сейчас нет, этого давай потом. Бывают и такие друзья. А есть друзья, которые вам помогают, поддерживают, советы дают, но сами в помощи не нуждаются. Здесь и такие друзья, которые только помогают, помогают. Да вот. есть те друзья, которые наоборот просят о помощи, но когда вам нужна помощь, они могут быть сами, да, никогда может быть. То есть те друзья, которые вам помогают, и есть те друзья, которые наоборот помощи. Самое главное и самое важное. Вы сами у себя лучшие друзья. Вы себе доверяете, вы себе оцените вы себя уважаете. Потом уже можете свой круг друзей менять или наоборот, как бы, чтобы меньше становилось друзей. Или можете вообще большой круг друзей, чтобы у вас прям группа была, ну много-много у вас друзей было. Либо же можете вообще отказаться от друзей, но у вас все равно друзья будут, даже будущие, настоящие. Даже если вы сейчас не будете с ними общаться, у вас все равно будут друзья. Также друзья могут быть не только люди, но еще и животные и природа. Также ваши антивосхоронители, также ваш внутренний мир который хочет в первую очередь вам помочь. Поэтому самое главное – это, друзья, вы сначала есть сами у себя. Вы самые лучшие, вы себе доверяете, вы абсолютно видите, что происходит. С вами, с вашей жизнью, вы понимаете. И вы сами для себя самые лучшие друзья. Всем пока.